хочу вам сказать одну важную вещь, что время нужно для освоения чего угодно. Вырастите вы все равно ровно в рамках своей личности. Товарооборот будет стабильный у вас только в рамках того, какое у вас мышление, какие у вас цели. Вот вопрос стабильности товарооборота, вот эта стабильность будет зависеть от того, как сохраняются ваши потребители, в каких вы сохраняете с ними отношениях и как ваша спонсорская вертикаль и компания заботятся о том, чтобы люди повторно приобретали продукцию, которая им нужна. И вот это очень важный момент, он связан с, пассив... с получением ежемесячного пассивного дохода многие-многие годы. Так вот наша обучающая система учит тому, чтобы как можно большее количество людей, начиная с суммы в 500 долларов, получали эти деньги в расслабленном состоянии, не напрягаясь, в то время как их конкуренты и на тысячи долларов получали разовые прибыли, а потом эти доходы падали. На Чесаншем даже 500 долларов – это уже стабильный ежемесячный доход. Это очень важный момент, это очень важное отличие тому, что мы создаем и чему мы учим своих партнеров. Если вам эта тема интересна, обратитесь ко мне, я с удовольствием вам помогу разжевать, что это за обучающие программы, как вы можете попасть на ближайшее занятие и как вы можете в этой системе простроить свой большой или тот бизнес, который вам нужен.